Музыка не сделана для того, чтобы зарабатывать. Ребят, ну понимаете, вы вот такие идеалисты на самом деле, и очень зря. Поверьте мне, что в создание музыки, вот тех песен, которые вы слышите по радио, вкладываются огромные деньги. Огромные деньги, но откуда-то они должны взяться. Вот представьте, родился человек обычный, да? он супер талантливый. И для того, чтобы заниматься музыкой, нужно очень много учиться. Обучение, ну ладно, допустим, он там бесплатно везде обучился, он супер талантливый, он обучился бесплатно. Но потом, чтобы просто вот элементарно создать что-то, нужно заплатить деньги. Да, есть ссылка, все видно, супер. Нужно заплатить деньги, понимаете? Но вы же не идете в магазин и не говорите: Ну, я вот сейчас возьму здесь все, что мне нужно, да? это нормально. То есть, если вы пока вот эту, ну, не улавливаете, концепцию да, товарно-денежных отношений в этом мире, так устроен мир. И музыка, несмотря на то, что это творчество, да, она требует очень много усилий от человека но не может музыкант ну, представьте полина гагарина допустим отработала в офисе секретарем да, с 9 до 6 а вот потом она своей любимой музыкой пошла заниматься на концерты там и так далее ну это просто это бред это невозможно да, то есть это ее профессия она должна этим заниматься просто с утра до вечера чем она и занимается ну как бы вот так. И все поют на добрых началах, концерты дают альбом, выпускают чистая эстетика. А по ночам подрабатывают так, что ли». Попса сделана, чтобы зарабатывать. Да, да, да. Вот мы будем сегодня, надеюсь, мы дойдем до Ханны. И это чисто, ну, такой коммерческий проект. Она сама даже говорила, что ей Пашу, ну, вот и муж и продюсер совместительства, он ей не дает петь те песни, которые вот она, ну, якобы там сама пишет, не знаю. Вот. Он ей не дает их петь, потому что он говорит, а это не зайдет. То есть, как это перевести? Мы на этом не заработаем, да. Мы на этом не заработаем. Значит, мы не будем в это вкладывать деньги. Вы услышите шоу, бизнес. Бизнес. Что такое бизнес? Это способ зарабатывать деньги, да, приумножать деньги. Поэтому и это нормально. Но, <laughs> то есть в этом ну, нет ничего плохого. Да? Потому что если вы музыкой занимаетесь, ну, как хобби, все это ваше хобби. На хобби, ну, никто не зарабатывает. Понимаете, хобби, оно и для того хобби, для души, не для заработка.